мы свяжем если тут не, не работает курсу. Мы делаем вот так. Ставим сюда. Этот. Так. А та музыка уже про прошла, что ли? Да? И сова поет короче, потом смотаюсь, наверное, когда построил уже домой себе, туда в коттедж. Да, это коттедж, а не дом. А это уже мой дом.